Всем здравствуйте! С вами Петров Александр, канал Сады Вселенной. Мы уже говорили о манилиозе вишни, манилиальном ожоге вишни. И тогда, если помните весной, до распускания листьев, я говорил о том, как нужно обработать вишню, чтобы манилиоза была меньше или совсем не было. Три обработки по бутонам, по облетающим лепесткам и через неделю после второй, третьей. Если люди не обработали, забыли, не успели, не смогли из-за дождей обработать, да даже если обработали, возникает вот такие вот очаги манелиального ожога листья, ветви, цветы засыхают и, в общем-то, висят вот такими коричневыми засохшими то, о чем я говорил если помните, я опять же говорил, что сразу от манелеза вы полностью не избавитесь, даже если вы четко провели все три обработки но его будет на порядок меньше, чем был бы без обработок итак, вот здесь часть обработок была проведена но, может быть, не все Задача сейчас убрать все вот эти вот отсохшие ветви, листья Делаем обрезку, убираем до живого У нас два варианта, либо отсох кончик, и тогда убираем до ближайшей живой ветки, как здесь Аккуратно, вот так, без пенька Либо второй вариант, у нас кончик жив да, Есть промежуточные участки, на которых отсохло все Убираем их целиком Когда вы проведете эту работу, естественно, что все больные отмершие части нужно будет собрать и сжечь. Они не должны валяться под вишни и вызывать новое заражение. Но когда вы проведете эту работу, вырежете все сухое, вы увидите, что вишня очень сопротивляется манилиозу. Она дала много новых побегов, новых почек. Вот здесь вот. Проснулись новые живые почки, эти почки дали побеги с листиками. Теперь они будут расти и в следующем году будут свистеть. Если вы не пропустите три обработки в следующем году, то вы их сохраните, они будут живыми, здоровыми. Ну а сейчас задача отрезать все до живого. Бывает такая ситуация, когда манилиоз начался на определенном побеге недавно. Он еще не покоричневел, но уже видно, что побег не живой. Скорее всего, тут ничего никогда не пойдет, отсохнет он до ближайшей развилочки, поэтому отрезаем его сразу смело. Вот ситуация, при которой живой кончик. Он явно не собирается загибаться, не собирается умирать, но есть манежос на протяжении ветки. Аккуратно убираем его и также. Складываем в пакетик или в ведро Чтобы потом уничтожить, сжечь Или выкинуть в мусор Только не под вишню, не под забор После того, как всю вишню мы таким образом очистим Видно будет, что у нее много осталось плодов, листьев, приростов После этого есть смысл провести обработку Лучше всего, в данном случае, если вы уже недалеко до урожая Биологическим препаратом, таким как фитоловин например. Не путайте с фитовермом Петаловин это препарат тоже биогенного происхождения, но заточенный на обработку от болезней. Препараты от болезней не работают против вредителей и наоборот. Препараты от вредителей никогда не работают против болезней. Я обычно людям говорю, представьте себе, вот у человека есть болезнь простуда и есть вредители вши, пардон. Да? И если вы будете аспирином лечить вшей, вы ничего не сделаете, они у вас не пройдут. И если вы с шампунем от вшей будете лечить простуду, тоже у вас ничего не получится. Поэтому не путаем средства от болезней средства от родителей. В данном случае используем фитолавин, например, препарат биологический от болезни. Либо фитоспорин. Это бактериальный препарат, культура. Бактерии Бацилис subtilis, сенной палочки, которая как напалмом выжигает все болезни и гордо погибает сама Не причиняя никакому, никакого вреда листьям, плодам, цветкам Они остаются здоровыми, поэтому препарату фитоспорин в принципе можно отдать предпочтение Единственное, он должен применяться достаточно часто, поскольку бактерия, съев всех патогенов, погибает все патогенные грибы, когда съест, то нужно наносить несколько раз и не по солнцу. На солнце она погибает, поэтому либо в облачный день обрабатываем фитоспорином, либо перед тем, как уже наступили сумерки, когда солнце ушло.